Встречная восьмерка для связывания веревок одинакового диаметра. Этот узел э, куда прочнее встречного, и его гораздо чаще используют в альпинизме, в туризме и так далее. Помним, вяжем наш самый обычный узелочек. Помним, когда мы сразу его вот сюда вот в петельку продеваем и получаем обычный. Только мы делаем еще один дополнительный оборот вокруг нашей веревки и пропихиваем. Получаем вот такой вот узелочек у нас называется восьмерочка. Теперь берем другой конец, который мы хотим срастить. И повторяем то же самое, как в узле встречном. Мы повторяем рисунок нашего узла встречно. Вот так вот сюда. да? Потом у нас веревка пошла вот сюда. Потом она у нас идет вот сюда. И в ушко раз, затягиваем. И получили узел под названием Ветличная восьмерка. Вот, впоследствии его нужно будет немножко расправить, чтобы он красивее смотрелся. Ну, принцип принципе, понятен, да?